Сегодня самый популярный дом на просторах интернета, один из самых дешевых и доступных, проверенный временем, с многочисленными вариантами исполнения. Это Микея, либо Z7 или просто одноэтажный дом 8 на 12 Одноэтажный дом с двухскатной крышей, размер дома 8,4 метра на 12,2 метра. Жилая площадь 86 квадратных метров. Цоколь высотой 45 сантиметров. Для обустройства крыльца с тремя ступенями. Высота стен 2,8 метра. Материал стен газобетон 300 миллиметров. Напоминаю, в данном доме самое главное это идея планировки. Поэтому вы можете применить любой другой стеновой материал и технологию строительства. Также поменять базовые элементы дома, как крышу навальмовую, либо расположение и размер окон. Высота конька 1,6 метра, крыша с небольшим градусом уклона. Возможно увеличение высоты конька для более острой крыши. Материал кровли мягкая черепица, также является базовым элементом дома. Расположение окон на фасаде очень хорошо продумано, так как основные окна выходят только на передний и задний двор. Исключением является окно на кухне. Но назначение не рассматривать вид за окном, а освещение. Поэтому на соседские участки и забор не будет обзора. Особенностью данного дома является то, что он увеличивается в ширину по мере добавления различных помещений, когда глубина дома остается неизменной. Также на канале есть еще три варианта данного дома. С тремя, четырьмя спальнями и тремя спальнями и гаражом. Все ссылки будут под видео. На передней части дома располагается открытое крыльцо. Для регионов с суровым климатом можно его застеклить. На задней части дома располагается терраса площадью 11 квадратных метров, смещенная в левой стороне. Террасу еще можно визуально расширить за счет добавления настила за пределами навеса. Таким образом дом будет смотреться больше. Планировка дома разделена на две зоны, спальная справа и гостиная слева. Прихожая площадью 5,7 квадратных метров, минимальных размеров шириной 120 сантиметров. С правой стороны установлен встроенный шкаф шириной 1 метр 70 сантиметров. Для того, чтобы в прихожей было в дневное время светло, можно сделать входную дверь стеклянной, либо к стандартной металлической двери – Приставить глухое окно, либо сделать сверху окно в размер двери. Из прихожей мы можем попасть в котельную с левой стороны. Площадь котельной 5,5 квадратных метров, что подходит для газовой котельной. Окно котельной выходит на передний фасад. Расположение самой котельной очень удачное. Она располагается в левом нижнем углу, что позволяет подвести газ сбоку дома, не портя лицевой вид дома. Возвращаемся в прихожую и тут можем сразу же попасть в гостевой или как еще его называют дежурный туалет площадью полтора квадратных метра. В туалете установлен унитаз инсталляцией. Проходим дальше и тут у нас небольшой коридор 5,8 квадратных метров шириной 130 сантиметров. Из него мы можем попасть и в санузел площадью 5,6 квадратных метров, в котором также установлен унитаз, умывальник, ванная и стиральная машина. Санузел примыкает одной стеной к туалету, что облегчает монтаж вентиляции и водопровода. Окно санузла выходит на передний фасад. Следующим помещением у нас будет детская спальня, площадью 12,1 квадратный метр, с окном на фасадную часть. В комнате установлен шкаф шириной 1,5 метра. Рабочее место ориентировано левой стороной на свет и спальное место для ребенка. Следующая спальня напротив, родительская. Площадью 13,5 квадратных метров с встроенным шкафом во всю стену, что добавляет дополнительной звукоизоляции между комнатами. Двухспальная кровать размерами 1,6 на 2 метра, окна спальни выходят на задний двор. И третья спальня детская площадью 10,7 квадратных метров с окнами на задний двор, шкаф 2 метра шириной, рабочее место у окна и диван напротив. Вот это вся спальная зона. Переходим в гостиной, площадь ее составляет 26,2 квадратных метра. В данном варианте кухня и гостиная объединены в одно общее пространство, что дает большой объем. Кухня Г-образная, основной стеной примыкает к совместной стенке с котельной, что облегчает разводку вентиляции и водопровода. Кухонный гарнитур шириной 4,3 метра. У левой части гарнитура располагается окно, и оно там не случайно. У нее есть две функции – дать свет на кухню, а также осветить темный коридор. На кухне расположен круглый стол шириной 1 метр 10 сантиметров для четырех человек. Кухонный гарнитур отделен от дивана декоративной гречной перегородкой. Для любителей изолированной кухни есть возможность установить перегородку между кухней и гостиной а также дверь между кухней и коридором. За перегородкой расположилась зона отдыха с диваном и креслом напротив телевизора и тумбой. Выход на террасу осуществляется через гостиную. В летнее время можно открыть дверь на террасу, за счет чего гостиная увеличится в два раза. Еще одной особенностью этой гостиной является возможность сделать высокие потолки, именуемые в народе вторым светом, так как в этом доме двухскатная крыша. И друзья, по многочисленным просьбам, потому что всем очень интересно не только посмотреть саму планировочку, но и сколько же дом будет стоить такой по деньгам. Поэтому сегодня экспресс расчет мы сделаем, сколько будет стоить вот коробка данного домика, и мы посмотрим примерно на сегодняшний день. Напоминаю, цена будет актуальна только на сегодняшний день. Если вы будете видео смотреть через какой-то промежуток времени, то скорее всего цена уже будет не актуальна. И напоминаю, то что это просто примерный расчет, это нельзя взять там пойти в магазин и все купить у вас все сойдется здесь очень большая погрешность поэтому друзья усаживайтесь смотрим смету на этот дом итак первое с чего мы начинаем это конечно же фундамент фундамент здесь я выбрал чтобы попроще было э, рассчитывать фундамент сделал плиту я 200 миллиметров толщиной вот э, длина у нас получается э, фундамента э, 12 метров 20 сантиметров ширина фундамента 8 метров 40 сантиметров Итак, для армирования фундамента мы выбрали диаметр арматуры 10. Количество рядов у нас получается 2 ряда будет, две сетки сверху и снизу. Длина ячейки будет по 200 миллиметров опалубка, ну здесь я опалубку стоимость не включал, вот по желанию можно также опалубку тоже просчитать сколько, но ну, на плиту в принципе здесь вот 10 досок вам хватит за глаза, дальше здесь можно посчитать состав бетона, какой вам нужно будет, здесь конечно все делается вручную, но на сегодняшний день сейчас посмотрел в районе половиной тысяч выходит за куб бетона там марки 250, 300, 350 плюс-минус, Итак, здесь вот мы рассчитали цена за мешок у нас цемента сейчас примерно 350 рублей, Песок в нашем регионе стоит 400 рублей за тонну, это уже с доставкой. Щебень стоит в районе 1000 рублей. Доска за кубический метр на сегодняшний день у нас стоит 20 тысяч рублей. Арматура за одну тонну стоит у нас 80 тысяч рублей. Вот по такому принципу мы сегодня рассчитывали. В итоге у нас получаются вот такие вот цифры. Площадь плиты у нас составляет 102,5 квадратных метра. Объем бетона для этого фундамента потребуется 20,5 кубов. Соответственно, умножаем на цифру и получаем соответствующий результат. Итак, дальше у нас идет расчет арматуры на монолитную плиту. Здесь вот горизонтальные ряды 62 штуки, вертикальные ряды 43 штуки. Всего арматуры нам потребуется 2091 метр десятой арматуры. Общий вес арматуры составляет тонна 290 килограмм. В итоге можно посчитать сколько это будет все стоить. Дальше идет у нас количество мешков цемента, но здесь ручной способ замешивания, конечно, он нам не очень интересен, нам интересна сама цифра. Стоимость цемента выходит у нас на 50 400 рублей, стоимость песка выходит на 6 800, щебень у нас выходит на 30 800 и в общем доска выходит для опалки 4200 В итоге арматура, у нас стоимость арматуры выходит на 103 000 рублей. Но этот расчет не считает кое-какие позиции, которые нужны для полноценного фундамента утепленной плиты. Здесь я добавил свои строчки. Здесь вот утеплитель ЭППС я добавил 50 мм, 165 листов нам понадобится. Стоимость на сегодняшний день составит это 35 475 рублей. Дальше, также добавил я здесь трубки теплого пола 600 погонных метров на 18 тысяч рублей. В итоге у нас фундамент на дом 8 на 12 выходит на 249 тысяч 10 рублей. Но это очень грубая погрешность, поэтому, друзья, примерно плюс-минус 50 тысяч туда-сюда. Следующий материал, который мы будем считать, это газобетон. Здесь у нас будут использоваться размеры блока здесь вот 600-300-200. А толщина наружных стен у нас будет здесь заложена 300 миллиметров. Плотность я взял d 400 цена за один блок на сегодняшний день примерно 251 рубль, что получается в куб 7 тысяч рублей. Конечно, цена очень большая, когда был недавно куб за 3-3,5 тысячи рублей, по такой цене считать очень, так скажем, неприятно. Итак, дальше вот запас сделали 5% на бой и обрезки, дальше у нас идет общая длина всех стен, 41,2 метра погонных у нас выходит, высота стен у нас получается 3 метра, это уже чистовая у нас будет 2,8, по-моему, 3 метра, потому что там нужно сделать там корыться под утеплитель. Дальше у нас идет, для монтажа нужен будет клей, также кладочную сетку здесь мы заложили, через каждые 4, да. Диаметр окладочной сетки 3 мм. Здесь также мы посчитали все окна, которые у нас будут. Окна у нас о, вот таких вот размеров, 150 на 150, 3 окна, 150 на 102 окна, 150 на 121 окно. Также панорамное окно 250 на 240, одно на террасу, которая у нас выходит. Дверь одна входная, посчитали мы 210 на метр, одна штука. Также у нас есть два фронтончика. Их мы тоже все посчитали. Высота фронтона 1,6 метр, ширина его 8,4 метра. В итоге мы посчитали, у нас получились вот такие вот данные на этот дом. Количество блоков в кубе у нас получилось 28 штук. Цена за один куб блока получилась 6 972 рубля. Общий объем блоков на дом получается 36,4 куба. Но это только по периметру, который тепловой контур мы выстраиваем. Это стоимость. Ниже я еще посчитал перегородки, потому что в этой программке нельзя посчитать перегородки все вместе. Дальше. Общее количество блоков нам потребуется 1011 штук. Общий вес блоков 14,6 тонн. Итоговая цена за все блоки получается по периметру 253 761 рубль. Дальше. Здесь уже расчет считывается, что сколько, но это уже все входит в стоимость. Это блоки э, набой на отрезку, 12 тысяч раствор для кладки нам потребуется, э, 29 мешков клея на 730 килограмм. В итоге получается здесь, э, ну, порядка, клея у нас э, так и не изменился по цене, плюс-минус 300-250 рублей, поэтому здесь у нас получится где-то районе 6 тысяч. Дальше стены без проема перемычек армопояс, здесь мы не посчитали, потому что Стоимость вот перемычек вот этих вот сейчас вот примерно равняется стоимости газобетона. Если вычесть кладку газобетона, в которую мы заложили, то как раз-таки стоимость там и появится этих вот перемычек и армопоясов. Дальше у нас идут окна. Окна у нас тоже здесь посчитаны. Площадь всех окон получается 17,5 квадратных метров. Для быстрого расчета, чтобы рассчитать окна, и вам тоже рекомендую, я посчитал сколько стоит 1 квадратный метр одного окна. В итоге у меня получилась стоимость 7,5 тысяч за один квадратный метр в итоге у нас получается здесь 17 с половиной квадратов и 131 600 рублей но это уже так чисто грубовато недавно когда я считал еще ну так скажем как недавно относительно год назад стоимость составляла четыре с половиной за квадратный метр. То есть цена уже почти в два раза выше. Дальше. двери я поставил здесь. Одни двери у нас 25 тысяч рублей. Кладочная сетка на 6840 рублей. И вот здесь вот, как я и говорил, то что в программе не считается перегородки. Перегородки у нас вышли на 9,5 кубов. Я отдельно посчитал на 66500 рублей. Перегородки я заложил 100 мм. В итоге стоимость вот этих вот всех комплектов, стены, фронтоны, окна, двери, что здесь у нас еще, кладочная сетка выходит на 4 483 701 рубль на дом 12 на 8 метров. Ну и следующее у нас последнее, это расчет двухскатной крыши, здесь у нас двускатная крыша заложена, размер дома здесь вы видите, длина 12,20 на 8,40, высота конька метр шестьдесят, свес я сделал по 60 сантиметров. В общем, длина ската получилась практически 7 метров, ширина ската 9,600, потому что у нас еще фронтончики здесь добавляются, угол наклона у нас получился почти 15 градусов. Площадь двухскатных э, скатов получилась у нас 133 квадратных метра, то есть здесь мы можем спокойно нужно посчитать кровельное покрытие дальше идем размер стропил я сделал здесь 200 на толщина у нас 5 сантиметров расстояние между стропилами под утеплитель 60 сантиметров длина стропильная соответственно почти 7 метров количество штук у нас получилось ну, 28 штук объем получился 1 9 куба дальше обрешетка у нас 30 мм. расстояние между досками 25 сантиметров длина одного ряда количество рядов здесь количество досок сколько нам потребуется в итоге на обрешетку нам потребуется объем 1,7 куба. Дальше переходим. У нас есть ОСП, так как у нас здесь будет мягкая кровля. Здесь у нас будет количество листов 45 штук получилось с обрезками. Площадь также составляет 133 квадратных метра. Дальше идем у нас размер листового покрытия. Здесь кровельные листы с учетом нахлеста. Площадь у нас получается 151,8 квадратных метров. Но здесь я не знаю корректно, некорректно это все считается. В итоге я заложил 150 квадратов на мягкую кровлю, потому что у нас общая Площадь 133 квадратных метра, плюс на коньки также, потому что из этой кровли мы будем делать. Дальше маурлат здесь заложил, тоже объем 0,6 кубов. Дальше контр-обрешетка, тоже полкуба вышла у нас. И в итоге вот здесь вот я написал свои расчеты. В итоге ОСП 45 листов. Сегодняшний день вот цены я некоторые брал просто из Леруа Мерлен, потому что в принципе в каждом городе практически уже этот магазин есть. ОСП стоит 900 рублей там, однако в наших магазинах где-то можно найти сейчас и по 700 рублей. поэтому может цена даже будет меньше 40 тысяч 500 рублей мягкая черепица подорожала по сравнению с тем, что мы считали давно уже она была стоила там 240 рублей за квадратный метр на сегодняшний день она стоит 325 квадратный метр вот сама бюджетно но бюджетно нормальная черепица в итоге у нас получается 150 квадратов на 48 тысяч 750 рублей дальше стропила у нас получается 4,7 и 7 куба 94 а балки здесь тоже, к сожалению, не считаются. Балки тоже отдельно пришлось посчитать на 96 тысяч рублей 4,8 куба. И утеплитель чердачный 100 квадратов у нас получается. Толщина здесь я сделал 200 миллиметров на 48 тысяч рублей. И стоимость крыши в итоге у нас получается 327 тысяч 250 рублей. В итоге, друзья, на сегодняшний день, на 2022 год, на момент выхода этого видео, данный домик можно построить всего лишь за 1 миллион 60 тысяч рублей. Цена просто шокирующая на сегодняшний день. Я, честно говоря, сам удивился, когда вот все это посчитал. Потому что цены очень сильно поскочили. Но данный домик тоже у нас нужно учитывать, то, что у нас здесь плита. Плита тоже не везде можно будет построить. Толщина стен у нас всего лишь 30 сантиметров. Очень бюджетные. Окна у нас тоже бюджетные. В принципе, здесь еще только мы посчитали коробку дома. А здесь еще очень много дополнительных трат. Я думаю, там миллиона два-три можно вот такой домик будет полностью под ключ построить. Поэтому, друзья, если вам понравилась планировка, можете заказать чертеж стен, ведь сверху с размерами будет стоить 200 рублей. Вот эти вот все расчеты тоже скидываю я, тоже будет стоить 200 рублей. Ну, а если вы не нашли ничего подходящего на канале, то можете всегда заказать индивидуальную планировку под свое задание, под свой участок. Я разработаю для вас очень комфортную и продуманную планировку. Ну, а с вами был Доступный Дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!